Всем привет! Вы на канале Элина Степная! Привет-привет, ребята! И сегодня мы снимаем для вас необычное видео. Хотим сделать так, чтобы из-за старого лизуна, которому уже полгода, сделать его снова новым. То есть сделать его слаймиком. И давайте же попробуем. Если вы хотите еще подобные видео, то обязательно ставьте лайк. И если это видео в ближайшее время наберет 1000 лайков, то тогда я сниму еще одно видео, как сделать из магазинного лизуна настоящий домашний слайм. Для того, чтобы сделать из старого лизуна новый слайм, нам потребуется сам старый лизун. Также нам еще потребуется пена. Для бритья вы можете взять любую. У меня вот такая вот китайская пена. Я заказывала ее на китайском сайте, соответственно. Также нам еще потребуется какое-нибудь жидкое мыло. Этот жидкое мыло я купила в фикс прайсе. Уже очень давно оно тоже со мной. И еще нам потребуется емкость для замешивания. И одна баночка вот такого вот теста. Также заказывала его на китайском сайте совсем дешево. Тесто для лепки. И давайте же приступим. Для начала мы возьмем с вами тарелочку. В нее мы положим наш старый слаймик. Резунчик слаймик. Меня часто спрашивают, почему ты говоришь, что резун, то слайм. Так просто получается. И еще немножко жидкого мыла большое количество и теперь нам это все нужно будет очень хорошо перемешать сначала я палочкой помешаю чтобы вокруг мыло а потом уже руками а потом как, как пахнет вкусно да Оль? да если его сильно смешать что? И добавим также да, к нашему безумчику И будем это все тщательно между собой смешивать. В я все тщательно перемешала. У меня получилась вот такая вот консистенция. Очень похожая на слайм. И сейчас мы еще его покрасим. У нас зелененький, и теперь еще сюда добавим немножко глесток и теперь еще добавим сюда наш загуститель. Вот и готов наш слаймик из старого лизуна. И давайте же его, конечно же, достанем. Он получился очень прикольный. Хорошо растягивается. И из него можно приспокойно делать пузыри. растягивать и даже делать из него пузыри если конечно сейчас получится не хочет Так что вот такой у нас получился слаймик. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал. Давайте дружить и общаться. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео. Всем пока!